спецоперации ну, давайте. перечислять давайте. первая спецоперация путина путина то есть незаконный вылов, вылов рыбы uh -huh. второе нелегал uh -huh. также есть нелегальные перевозки операции uh -huh. стекло но ну, видите что машина детонирована чем не останавливать я не вижу сдалека, вот остановил. Ну предъявите, вот у меня все водите, порядке. пожалуйста, мне документы. Нет, законные сначала вы мне... Пред... Я были, понимаю, что? я выполню ваши законные требования после того, как буду что верить, что вы ну, сотрудник ну, полиции. пожалуйста, мое удостоверение, инспектор ДПС Артеменко. Да, уберите, пожалуйста, из него. Сейчас я запишу, подождите. Номер, все. Видно вам хорошо вот да. Да, ну как-то... Машину не надо пока вторгаться, для этих... Для этого нет, Валя, подождите. подожди возьми камеру, иди сюда. Камеру возьми, записывай тоже. Маркеменко, подождите. Дмитрий. Как вам на это районный? работает? районе Так, да Подождите, я же Нет, номер, номер. Сейчас подождите. Номер напишите. Ноль четыре семьсот шестьдесят девять. И номер заполня сейчас секунду. 39.00 Пожалуйста. осторожнее не долбите, пожалуйста, по машине. 0,4. Мне не показалось. Тут куча свидетелей в машине сидит, в по машине долбите. Ну неправильно Нет, это. Валь, дай камеру, пожалуйста. На. А у вот простырения вы, кстати, не имеете права снимать. В курсе. Почему? Записывать, имею право снимать нельзя, но не показывать его на камеру. А, возьми уже. Ваши документы предъявите, Сейчас, пожалуйста. секунду, я удостоверил, что вы сотрудник ГАИ Можно это сделать? Конечно, можно. В каком ГАИ вы работаете? Я спецрота Ну, областной ГАИ. Конечно Я, кстати, не хотел бы, чтобы вы меня снимали Я тоже не хотел бы, чтобы вы снимали а Я вам не даю такого права на съемку Здравствуйте. Скажите, а вот как вот 112 я позвонил, а как мне надо попасть на дежурного погоня или все прочее? Вот. 30, 25, 12. Спасибо. У вас камера кстати рабочая наша. еще раз ну, камера служебная что камера камера служебная или личная камера личная ну вот вы зря меня снимаете а потом что? на вас прокуратуру напишу обязательно напишите У них там дюрмонка, не мог бы смынуться. Ну, не Да, в паспорте лежит. Знаете, Дмитрий Александрович, я вам он... правила мое удостоверение. Вы, кстати, не снимайте меня на личную камеру, товарищ инспектор. Дайте, пожалуйста, документы вашей машины. доверенность и страховку mm -hmm. страховое свидетельство страховое а свидетельство что такое страховое свидетельство что что что вы сказали страховое свидетельство что такое машину застрахована конечно доверите да пожалуйста застрахован mm -hmm. Это мои супруги машина и вообще это наша совместная собственность Никакую, никакую вам доверенность предъявлять вообще не должен. Еще раз это мои супруги машина. И что? Это наша совместная а вы, собственность. Правило, ну а вы и почитайте кодексы. Вами, вы Кодекс почитайте. Ну ладно я вам дал уверенность. Я вам просто объясняю если вы не знаете. как у вас, нормальное все? да, все хорошо, спасибо, что интересуетесь да. Да. сейчас я вас по базе данных пробью по какой базе данных? подождите, стоп, стоп товарищ инспектор, куда вы пошли-то? Блять, как же заебали нахуй. Ну, Честно говоря, по базе данных он пробегает. Да, да. А у них даже машина ДПС припаркована неправильно. Вот все нахуй, нахуй, тут нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, красавцы нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, да, да блять, ч сука невозможно А, наверное, этот, блядь. Ты 112 позвони. Да я звонил, там, блядь, пожарный берет трубку. Я понял, это я просто телефон не переключил с ровном, да, блядь. другого позвонил. А это где, вообще, место-то? Ну, я хуй где-то, может, рядом с Нивинской? Нивинская, да, mm. скорее всего, дальше Нивинская Это дежурная часть позвонить. Да я позвоню, что Он тебе да. сказал телефон дежурной части? Да, спросил. Спроси, у обязан. Да, я Патрульный автомобиль А0724. Если нужно. Здравствуйте. Это думаю, файл, а, вот Вячеслав Макиевич в России. У меня сейчас на Поколонеевинского товарищ инспектор Артеменко Дмитрий Владиславович остановил. Вот его удостоверение КЛД-024 769. Вопрос такой. Вообще работает ли такой сотрудник? И вопрос такой, он, он стоит на разделительной полосе сейчас, ну, неправильно припаркован, то есть, и мешает проезду другим, другим транспортным средствам. Не как быть в этой ситуации? Ну, вот я вам докладываю, ну, сообщаю, то есть, я зуб в Вячеславович, я могу вам сказать, где я живу, если это требует обстоятельства. Как-то вы можете с ним связаться и сказать, чтобы он больше не стоял на разделительной полосе и не останавливал, не обоснованно. То есть, он остановил меня просто документы для проверки документов и вот сейчас отдал мне их. Скажи, патрульный автомобиль, какой слово? Ну. а он сейчас все он, он все слышал я с вами когда разговаривал он как раз к машине подошел и он все это слышал, что я сказал, что он неправильно стоит на разделительной полосе не разделительное а вот это, знаете, как полоса разгона извиняюсь, это полоса разгона вы как-то с ним уж свяжитесь, скажите, пожалуйста где? на полосе разгона стоять нельзя ну. Не, я понимаю, но я знаю, что по правилам, если я бы стал сейчас на полосе разгона, был бы оштрафован, и я абсолютно считаю правомерно. Да я сказал... Ну, он. он нас там остановил? Мы остановились по его требованиям. Хорошо. Все. Ну, ладно, все. Спасибо, до свидания. <реклама> Посмотри, там ничего там не оставили.